Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в обзоре профессиональный набор инструмента. Набор от компании HANS TK42. Состоит набор из 42 предметов. В наборе один рабочий квадрат. Это 1/2 дюйма. И немного компании HANS. Это профессиональный инструмент премиум класса. Изготавливается он в Тайване на данный момент. На наборы HANS идет пожизненная гарантия. Этот набор поставляется в довольно качественной коробке. Качественная полиграфия, это кому важно на подарок. Вот. То есть не просто накладка сверху бумажная, а вот в какой коробочке есть. Производятся наборы HANS на острове Тайвань. Перейдем к комплектации. Еще хотелось бы отметить, что вот такая вот накладка есть, или прокладка между крышками, чтобы у вас не дребезжал инструмент. Тоже на хорошего качества. И здесь полностью есть комплектация набора на ней. Начнем с трещотки. Трещотка 1,2 дюйма, длина трещотки 265 мм, здесь 36 зубьев, есть реверс переключения, сброс головок, рукоятка полностью пластиковая. Надпись «Ханс» на рукоятке и надпись «Ханс» на металле. Также номер по каталогу есть. То есть Такую трещотку вы можете найти в каталоге «Ханс». Трещотки разборные, можно обслужить внутри. Хотелось бы отметить высокое качество трещоток ХАНС. Здесь практически нет люфтов. На них есть, такие тугие, туго прокручиваются. Есть вот такое вот колесо, или для того, чтобы можно было, если труднодоступное место, подставили и прокручиваете. Докрутили, а потом уже дожимаете. Тоже очень удобно придумали. Г-образный вороток, длина 250 мм, надпись Ханс на металле и номер по каталогу присутствует. Можно подсоединять головки с двух концов. Также есть Т-образный вороток, 300 мм. Также весь весь инструмент в наборе промаркирован по каталогу, то есть. Вороток можете найти в каталоге «Ханс» и также самые трещотки. Удлинители. Два удлинителя. 125 и 250 мм. Кардан. Одну вторую. Кардан здесь проклепан, можно сказать, за клепкой стоят. Он не разборной. Но очень качественно сделан. Далее головки. на более шестигранный профиль. Общее количество головок составляет 19 штук. Вес головки на 32 мм составляет 248 грамм. Здесь она такая увесистая и тяжелая. Надпись есть HANS. Номер по каталогу, как обычно, 32 мм. 32 у нас самый большой размер в наборе. И самый маленький, это на 8 мм. И набор ключей. Здесь 16 ключей. По размерам у нас идут сейчас, 6, 7, 8 комбинированные. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19. И ключ 22 и 24 комбинированный. 16 ключей всего. Надпись HANS, CRV, хромбанадевая сталь. изготовления также номер имеется, ключа. Это чтобы найти его в каталоге, другу потеряли. То есть это можно легко найти и докупить его. Чего в этом наборе нет? Здесь нет длинных головок, ну и нет квадрата 1 1,4. То есть, стандартный набор, ключи, 16 ключей есть, популярные размеры все присутствуют, есть прическа, есть два воротка. То есть, кому нужен набор еще под одну четвертую, то это надо купить отдельно будет. По габаритам кейса. Сейчас покажем, как держится инструмент. Сначала вот, хорошо защелкивается все на своих местах верхней крышки ключи то есть, и не выпадает при закрывании кейса. Кейс у нас не цельнолитой, здесь он состоит из двух частей, скреплен вот такой вот широкой зависой посередине. Запирание набора на пластиковой защелки, горизонтальная. По габаритам самого кейса, ширина 38 см, длина с рукояткой 30 см, высота 8 см. Вес набора 6,5 кг. Надпись «Ханс» есть на верхней крышке. Оргодип. Компактный наборчик. Здесь собрано все самое необходимое для работы с автомобилем, для служения автомобиля. Рекомендуем, конечно же, к покупке, так как это профессиональный инструмент высокого качества, имеет пожизненную гарантию. И кому это видео помогло с выбором инструмента, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и получайте скидку. До свидания.